Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и давно я вам обещал видео о рынке Z590 плат и работа поверьте мне идет, но не так быстро как хотелось бы. Поэтому сегодня мы пока что поговорим об одном конкретном образце, который прислала мне на обзор компания S-Rock, а именно при топовой Z590 PG Velocita, что по-испански означает скорость. И начнем мы, как и обычно, с разбора ее системы питания и охлаждения, но в конце поразгоняем на ней память и процессор 11600K. Итак, зона ВРМ тут прикрыта довольно весомым радиатором, состоящим из двух секций, которые соединены между собой тепловой трубкой. Причем, кроме пассивного охлаждения, имеется также небольшой вентилятор. И еще один вентилятор на 30 мм есть в комплекте. Его можно установить для обдува верхнего радиатора вот таким вот образом. Вообще, вентиляторы это фирменная фишка всех плат семейства Велочита, и к ним можно относиться по-разному. С одной стороны, да, если в корпусе недостаточно продува, то вентилятор может спасти ваш ВРМ от любого перегрева. Такое мы встречали повсеместно на менее ITX платах почти у всех вендоров. Но с другой стороны, лишний шум и лишний элемент, который может выйти из строя, как вы понимаете, никому не нужны. Поэтому не всем нравятся эти мелкие крутиляторы. Защиту его скажу, что в стандартном режиме работы его почти не слышно ухом, и скорее всего в рамках обычной сборки в хорошо продуваемом корпусе вы вообще не почувствуете, что этот вентилятор у вас на VRM присутствует. Что же касается самой зоны VRM, то состав ее очень даже неплохой. Тут стоит контроллер ASL-69269, рассчитанный максимально на 12 каналов, то бишь на 12 фаз питания. Однако в таком формате его используют. Ну, наверное, только гигабайт. срок, как и другие вендоры, распределил его функционал несколько иначе. Он тут работает в режиме 6.2, и в паре с ним используются 6 даблеров FSL 6617A. Масфеты используются от Vishray, это SIG 654 на 50А каждый в количестве 14 штук. Как итог мы имеем 6 удвоенных фаз на процессор и 2 прямые на EGPU, то бишь настроенное встроенное видеоядро, Но ну а число линий или цепей питания, называйте как хотите, тут 12 плюс 2. Плюс еще одна цепь с MOSFET sig 654 идет на питание VCCSA И еще два MOSFET, -а, он с aim 5030 sg используется для питания VCIO. К слову, точно такую же систему питания срок предлагали на своем предыдущем флагмане Z490 Taichi, А вот на предыдущей Velocity питание было совершенно иным. Там нам предлагали плюс-минус все те же компоненты, но без даблеров и немного в другой ситуации. Смеси. предыдущая велочита имела 10 плюс 1 фазу питания и 10 плюс 2 цепи питания и мне видится, что дабы сэкономить на разработке и компонентах, переделывать старую систему питания у велочиты не стали, а решили позаимствовать ее у старого таичи, тем самым сделав из предыдущего топа нынешний притоп, что в целом является обычной практикой у всех вендоров. Ну да ладно, друзья, сравнивать ее с конкурентами мы будем уже в конце видео, а пока давайте пробежимся по ней быстрым взглядом. Итак, помимо охлаждения в тут мы видим три разъема PDM2 накопители, каждый со своим радиатором. Правда, верхний работает только с 11-м поколением процессоров, но зато поддерживает столь желанный многими PCI Express 4.0. Ну и, конечно же, под более медленные накопители имеется также 6 разъемов SATA. Помимо этого на плате есть одна колодка USB 2.0, две колодки USB 3.0 расположенных под разным углом, ну и одна колодка USB Type-C Gen2 X2 с повышенными скоростями. Все это нужно в первую очередь для подключения передней панели корпуса и каких-то дополнительных устройств. Для передней панели этого-то хватит, а вот для звуковых, сетевых, SVO и прочего колодок USB 2.0 можно было сделать хотя бы пару штук Ну а разъемов под вентиляторы тут аж 8 штук, что в принципе просто шикарно Ну и 4 разъема под подсветку, 2 адресных RGB и 2 обычных ну и также, друзья, нам добавили колодку для подключения плат Thunderbolt, только колодку, заметьте, саму плату придется покупать отдельно за вполне приличные деньги. Также производитель сделал кнопки управления в правом верхнем углу платы и вдобавок экран посткодов для диагностики ошибок плюс кнопку для сброса биоса ClearArtsMOS. Видно, что материнку делали под использование профессионалами в качестве открытого стенда, но не совсем понятно, почему тогда нет второго биоса, наличие которого было бы куда приятней и все-таки интересней. Ну и я лично за то, чтобы кнопку Clear SMOS размещали на задней панели платы, это будет куда удобней. Тут же на задней панели мы видим дисплей порт HDMI, 2 USB 2.0, 6 USB 3.2 первого поколения, одну обычную сеть на 1 гигабит и одну быструю киллер 3100 на 2,5 гигабита антенны Wi-Fi и Bluetooth разъемы USB 3.2 Type A и Type C плюс конечно же звук куда же без него Звуковая тут, кстати, стоит ALC 1220, бывшая топовая в предыдущем поколении. Однако ныне ставят уже более современные модели, но не скажу, что это дюже критично. По компоновке платы в целом мне все нравится. Если бы добавили еще одну колодку USB 2.0 и изменили расположение CleartsMoss, плюс добавили второй BIOS, то было бы просто шикарно. Ну а так, пока что твердая четверка. Теперь давайте пройдемся по биосу и разгону процессора и памяти, начнем пожалуй с оперативки. Для данного теста я использовал комплект памяти Crucial Ballistics Max на 4000 МГц, более детально о ней я расскажу в отдельном видео, но пока давайте смотреть на результаты. Я скачал свежий биос, но в начале результат был просто никакой, то есть память не удавалось разогнать ни на йоту, удалось лишь снизить тайминги и добиться больше пропускной способности и меньших задержек. Позже батя вспомнил, что забыл выпить свои таблетки асклероза и хоть биос скачал, но забыл его обновить. С новым же биосом, друзья, дела пошли куда лучше и память стартовала даже на 4533 МГц, но добиться ее стабильности к сожалению не удавалось, были рандомные единичные ошибки при тестировании, поэтому я пока остановился на частоте 4400 с таймингами 192121441t, вылизывать субтайминги до максимума я тут не стал, ибо и так провозился с тестами довольно долго. И да, конечно же память работала у нас в режиме Gear 2, то бишь когда в новых процессорах 11-го поколения от Intel контроллеры память работают в соотношении частот 1 к 2. Что же касается результатов соотношения один к одному, то тут стандартные 3733 МГц, и, как я понимаю, выжить больше из нового контроллера памяти от Intel просто невозможно. Я считаю, что результаты разгона для данной памяти в принципе неплохие, и материнка тут явно не выступает каким-то жестким ограничителем. Но что касается биоса, то в нем есть плюс-минус все необходимое для настройки и разгона памяти. А вот с разгоном процессора все было на самом деле не так гладко. Во-первых, в биосе нет никакого управления работой фаз питания, ни частоты контроллера, ни функционала по управлению количеством одновременно работающих фаз тут нету. Но это еще полбеды, друзья. Большинство туда не лезет, да и с учетом наличия даблеров, контроллеры так тут скорее всего работает на максимуме. Но проблемы возникли и с частотой. Дело в том, что процессор спокойно запускался на 5 ГГц, однако в стресс-тесте начинал скидывать частоту до 4.8. Что было очень странно, ибо лимиты по потреблению и силе тока были выключены на максимум. А всеты по VX2 и AVX512 были на авто и должны были быть нулевыми, но на деле они таковыми не были. Практика показала, что с включенным EVX512 частота снижается до 4.8, а с включенным EVX2 до 4.9. При этом срабатывает лимит Max Turbo Ratio, что говорит нам о том, что мы упираемся тупо в лимит по выставленной частоте, но при отключении обоих у нас частота держится на нужных 5 ГГц. Может, конечно, я дурак, но, как я понимаю, оффсеты VX2 и VX512 на данной плате по умолчанию вовсе не нулевые. И как их выставить в ноль, я, честно говоря, так и не понял. Так что остановиться пришлось на частоте 5 ГГц со оффсетом по обоим до 4,9 и напряжением в 1,36 В. Потребление процессора при этом было порядка 180 Вт. Температура VRM оставалась на уровне 67 градусов, что с учетом использования новенькой водянки Silent Loop 2 на 280 мм и, соответственно, отсутствие какого-либо обдува зоны VRM является вполне неплохим средним результатом. Дальше уже упор идет у нас в температуру процессора, и даже вода не справляется с охлаждением горячего 11600K на частоте 5.51 ГГц. Хотя насколько разгон 11-го поколения Intel в принципе является необходимым, это достаточно спорный вопрос, и по нему можно подискутировать. Ну и вишенка на торте разгона – это кнопка Clear которая работает только если вы полностью отключите компьютер от питания и выткнете кабель. Питание материнки. В иных случаях ее нажатие тупо делало из платы кирпич. И надо было отключать ее от питания и сбрасывать биос через батарейку. Это, друзья, очень странный и, как по мне, неприемлемый вариант ее работы. Ну что ж друзья, вот как-то так, все основное я вам рассказал, давайте делать какие-то выводы. В целом плата по своему функционалу, питанию и разъемам хороша, к разгону памяти также претензий нет. Но с разгоном процессора есть определенные проблемы, и носят они исключительно программный характер, проще говоря проблемы с кривым биосом. Не могу сказать, что у плат Гигабайта и MSI, которые я тестировал в ближайшее время, ситуация была кардинально лучше. У MSI в биосе куда-то дели отключение Thermal Velocity Boost, а у Gigabyte я долго искал отключение лимита по силе тока. Ну тогда, друзья, это можно было списать на свежий сплат и на какие-то новые биусы. Но спустя более чем полгода такие проблемы уже являются неприемлемыми. Стоит влочит, кстати, порядка 25 тысяч и имеются у нее проблемы и с ценой. Дело в том, что если изначально такая цена была приемлемой, то сейчас все вендоры снизили цены на Z590, и ей приходится состязаться не в своей весовой категории. Например, ее прямым Конкурентом как по цене, так и по функционалу, является плата от Gigabyte Aorus Elite, которая имеет 12 плюс 2 реальные фазы питания, без каких-либо даблеров и масветы на 60 ампер от Альфа и Омега что является в принципе очень даже неплохим вариантом. Правда Элит, надо сказать, не имеет кнопок на теле платы, имеет все те же проблемы с биосом, плюс имеет всего одну сетевую карту, но, как по мне, за свои 22 тысячи выглядит вполне неплохой альтернативой. Или же есть MSI MPG Z590 Gaming Catch Wi-Fi, где фас питания плюс-минус столько же, цена плюс-минус такая же, но организация питания и компонентная база, как по мне, несколько лучше. Поэтому я бы сказал, что производителю нужно либо закрыть проблемы с биосом, либо снижать цену хотя бы до 22-23 тысяч, вот как-то так, тогда она станет лакомым кусочком. Ну а с вами, друзья, как всегда был Белыч, подборка плат на Z590, которую я вам действительно могу порекомендовать, как и обычно будет в описании. Все ссылки я даю на Ситилинк, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины. Также там есть доставка товаров, если она вам, конечно, необходима. Ну и порой проходят разные скидки и акции, которые позволяют урвать что-то по довольно выгодной лакомой цене. Так что если вам что-то понравится, то можете смело приобретать. И помните, друзья, что переходя по ссылкам в описании и покупая эти товары или какие-либо другие, вы поддерживаете мой канал тоже, за что я вам премного благодарен. Ну а если видео вам понравилось, то жмите лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокол, дабы не пропустить новые выходящие видео, и всего вам самого-самого наилучшего, удачи вам, друзья!